Привет! И прямо сейчас покажу тебе, как буквально за одну минуту ты можешь правильно, ключевое слово, установить iOS 16 на свой айфончик. Но перед этим не забудь заварить чай и кофе и взять что-нибудь вкусненькое. Меня зовут Артем, и ты смотришь канал Apple Finder. Погнали! Самый максимально простой способ, чтобы получить свеженький апдейт это загрузить его по воздуху через настройки в разделе обновление ПО. Кстати, размер файла с прошивкой будет напрямую зависеть от модели твоего смартфона. И да, список поддерживаемых айфонов я на всякий случай оставил в описании к этому видосу. Однако я бы посоветовал тебе обновиться как минимум на следующий день, поскольку количество желающих поставить себе iOS 16 в первые часы после релиза довольно велико. В конечном итоге сервер перегружается, и вследствие чего могут возникать всевозможные баги и ошибки не только при загрузке патча с обновлением, но и в процессе установки. Вечный ребут знаешь? Так вот, оно тоже может быть появиться, что весьма печально. Именно поэтому не забудь сделать резервную копию своего iPhone либо через iTunes на компьютере, либо через функцию бэкапа в iCloud непосредственно с телефона. Первый вариант более практичный и менее время затратный. Если же вы ставили бета-версию iOS 16, достаточно перейти в настройки, раздел основные, выбрать пункт профиля в конце списка и удалить профиль бета-тестирований патчи iOS, перезагрузить смартфон и накатить финальную версию iOS 16. В обновлении ничего сложного нет, главное не забудь сделать резервную копию и подключиться к максимально стабильному интернет-соединению. То есть просто-напросто не обновляй свой телефон в каком-либо общественном месте, дабы не словить вечное яблоко на свой фончик Как-то так? До встречи в следующих видео. Пока!